Все uh -huh. есть да все есть uh -huh. ну и здесь нарисую значит получается вот точки так чтобы отличались давайте наверное черным цветом вот точка по центру вот так в бок под ягодицей по центру вот эти вот места. Вот так вот ставим скобу как бы несколько раз, да? Давайте крестец. Кости будем зеленым рисовать. И пошла тазовая кость. Вверх вот так вот кремиальный отросток и соответственно вот лопатка получается точка здесь здесь здесь здесь здесь здесь, здесь. уголок лопатки середина верхней трапеции здесь соответственно большая ягодичная мышца грушевидная мышца средняя ягодичная мышца малая ягодичная мышца вот так они верно растут как бы от бедра да под бедром ой под седающной костью вот здесь серединка здесь здесь но ну, снаружи я не знаю как нарисовать почему вот так вот еще раз повторяюсь если там болит только в одном месте то не надо все точки сжать да просто время потеряем так вот протестировали и под большим пальцем получается вот тут под тоже, в принципе, есть. Это, это, это с другой стороны идет. Он идет к мизинцам. То есть вот тоже здесь. Невольно, да? Да, пальчик хрустнул. Да. Так. И у нас остался опрос клиента. То есть, ну, во-первых, мы продавливаем, да, и спрашиваем, как? Больно, не больно там, да? Спрашиваем, да? И заодно, вот, допустим, если после прошлого раза он пришел не в первый раз, да, то спрашиваем... Как после прошлого сеанса, что там стало легче, хуже, там, что почувствовала? Ну, отвечу что-нибудь. Я даже не знаю, а что ответить, но вот, если же почувствовала облегчение. Вот, Именно вот, вот, вот, вот здесь вот. вот здесь пояснички, да? У -у -у. Поясница, да, самое сложное место. Поэтому вот это раскачивание мы продолжаем равномерно, оно успокаивает подсознание. Мы как бы говорим подсознанию. Как в Маугре, помните? Ты и я, мы с тобой одной крови. И, и, а. вот А на самом деле побоюсь вот, он как бы подсознание, да? Во-первых, эффект идет из колыбели, в мастере у нас у кучи, укачивали когда-то в детстве, да? Во-вторых, поясница так расслабляется автоматически. Деле, очень, да, приятно. очень приятно, да? Mm -hmm. Вот, видишь, говори у него больше приятных слов. И э, так вы можете как самостоятельное упражнение использовать дома. Вот устала поясничка, да? Муж жене или жена мужу вот так вот перед телевизором положили, можно рукой, можно там ногой, ну, Просто расшатываете так минут 15-20 и поясничку отпускает. Почему? Потому что прежде всего наши боли мышечные, все идет из мышц. А вот уже всякие там грыжи, люмбага и так далее, там идиопатические всякие состояния, это уже как бы так, второстепенно, даже третьестепенно, наверное. Вот. Проговорили, она рассказала за это время, что где там беспокоит, да, мы прощупали здесь здесь основные точки, да. И уже у нас есть понимание, с чем мы будем работать дальше, да. Вот дальше начнется у нас сет номер два. О, сет номер один. Сет номер один. Нет, там не там нарисовала. Растирание. номер 0 ну, вот, нанесение масла я написал да? давайте продемонстрируем как мы, мас... а, как мы работаем соответственно по зонам был вопрос да значит работаем по половинке начинаем с той стороны с противоположной работе да которая левая соответственно стоим справа поэтому справа нам надо руку локоть убрать вверх да ну просто для того, чтобы чтобы его лишний раз не задевали вот так вот, да? и сами себе не мешали Тут руку распрямили, можно чуть по-другому, да, чтобы трапеция растянулась. Можно, в принципе, положить <с, с этой стороны. Если человек лежит без дырки в столе, да, то голову разворачивает ко мне. Поверни ко мне. Вот так, ко мне. да? Вот. Потому что у нас сразу в работе включается и шея. То есть от ягодиц до шеи. То есть начинаем со спины. Это получается от ягодицы до... До основания черепа, массаж спины у нас идет, да? И тут вопрос, ягодица – это часть спины или продолжение ноги, как вы думаете? Ну, я думаю, отдельная часть, может. филейная. Ну, может, как и отдельная часть, да, филейная. Вообще, она и к тому, к другому принадлежит, то есть, когда мы массируем только ноги, если человек заказывает только ноги, да, то ягодица обязательно входит. И только спину, значит, ягодица обязательно входит и в спину тоже. Это очень важный так скажем, орган, то есть ягодицы и бедра у нас считаются нижним сердцем Дело в том, что кровь гонит сердцем человека да? 60 ударов в минуту да, или там 90 ударов Это касается, до каждого кончика пальца 90 раз дошла кровь свежая, алая. А отсюда она поднимается очень долго, угу. сгущенная, с холестерином венозная кровь, да, она течет дольше и соответственно вот, во-первых, пятки положили повыше, да, чтобы помогало ей течь во-вторых, все наши движения будут снизу, от периферии к центру к центру, к сердцу имеется в виду вот есть разные школы массажа, ну, условно их три основные группы, да в Европе все финские массаж делают, они почему-то начинают вот с спло... да, спаль... правой руки, с пальца правой руки ну, я не знаю, у них какая-то своя логика, видимо Все восточные школы, там, китайская, тибетская, тайская, они, вьетнамская Они все начинают с кончиков пальцев и идут вверх, да, до, до головы, до ушей, до макушки У нас же основа на русской классической школе Которая, я считаю, наиболее правильно описывает движение крови и лимфы в организме да. Соответственно, лимфа и венозная кровь поднимаются от кончиков пальцев вверх если сердце качает кровь, да, то лимфу в теле человека качает только массажист, и это отчасти правда. Да-да-да, смесь смейте сейчас мы себе лимфу прокачаем. Поэтому смотрите, зона у нас получается первая зона, вторая зона, третья зона – поясница, да, четвертая зона – ягодица, пятая зона – будет бедро, шестая – это голень, кроножная мышца, седьмая – стопа. И восьмая пальцы. То есть зоны у нас идут в обратном последовательности от сердца, но во всех зонах движения у нас идут в сторону сердца. Все движения вот туда мы будем делать. То же самое касается и руки. Значит, вот это первая зона плечопаточная, да, вторая зона в плечо, плечо, четвертая, о, третья, четвертая, пятая, шестая пальчики. Да? Но движение от периферии в сторону сердца и голова, соответственно, вот шейно-воротниковая зона, раз, голова, два, ухо три, получается. Ну вообще в шейно зону у нас входят еще и лопатки, не как обычные да, у нас именно от лопаток, потому что еще идут ременные мышцы вот отсюда от 5 пятого позвонка и крепятся к черепу, на этом глубокие. Вот, то есть начинаем от лопатки, опять получается первая зона, вторая зона. Третья зона волосяная часть И четвертая зона это уши На ушах тоже есть точки, потом покажу Соответственно все движения идут В обратную сторону, вот туда К периферии и к сердцу Вот, ну и соответственно Как мы наносим масло Я вам уже говорил, да Во-первых, лишнего не льем, Разогреваем в руках На человека ничем не капаем Вот разогрели продолжающими движениями наносить. А поскольку мы работаем локтями, то обязательно еще дополнительно наносим на локти. И если вы чувствуете, ну вот ей много масла не надо, это просто видно по коже, да. А вот если там человек, например, волосатый пришел как медведь, да, то на плечах такие волосы по 12 сантиметров бывают такие рукосматые люди, то про запас можно оставить масло. Например, на тыльной стороне ладони. Да? Мы же работаем только вот этой частью, получается. Вот. Но когда пришло время, что где-то масла не хватило, там, да, например, вот здесь тут раз, сняли его и проработали еще. Вот ловите такой лайфхак. А Олег Лав Гудвин вам еще не такое расскажет, особенно покажет, особенно продемонстрируем все на практике, отработаем. Если вы будете здесь, а не только будете смотреть нас по видео. До новых встреч, дорогие друзья! Олег Гудвин с вами!